Так Всем доброе время суток. Кто-то сейчас посмотрит, кто-то в записи. Коротко представлюсь. Меня зовут Рафаэль Валиев, мне 49 лет. Я живу в городе Киев. Сотрудничаю с компанией ТЛСИ второй год. И хочу прежде всего поприветствовать всех людей, всех новичков, которые зашли, возможно, первый раз на такой тренинг. Всех вас поздравить, потому что у вас сейчас появился бэк-офис, у вас появился интернет-магазин с, с вашей реферальной ссылкой. Э, у вас появился, появилось мобильное приложение, где одним кликом вы можете делиться любой информацией на четырех языках. Э, вы все уже заказали продукт, поэтому у многих уже появился продукт, с чем я тоже вас поздравляю. И вы стали владельцем своего собственного бизнеса. И я всегда говорю, насколько вы серьезно к нему отнесетесь, настолько серьезно у вас будет результат. И, и первое, что вам нужно сделать, смотрите, ну, во-первых, я несколько советов дам вам. Очень важно. Когда человек во что-то приходит, допустим, вот, допустим, у нас же продуктовый бизнес, надо стать продуктом своего продукта. Это первое. Второе, что нужно сделать, это обучаться, это погрузиться, как говорится, в рассол. Вот э, мой совет для новичков: чтобы никогда не пропускали такие тренинги, там, обучение от компании от команды. Даже если у вас не получается это посмотреть в прямом эфире, чтобы вы смотрели это в запись. И третий очень важный совет, который я вам хочу дать, это надо быть постоянно на связи со своим спонсором, со своим наставником и так далее. Так далее. Вот у меня, допустим, люди приходят, если они говорят, что, к примеру, их долгое время нету на связи, а потом они говорят, допустим, там продукт не работает или там, допустим, бизнес не работает, то, соответственно, ну, где он был раньше? Дело в том, что многие приходят, они, если их на связи нету, многие, во-первых, делают неправильные действия, неправильно даже используют продукт, заваривают чай неправильно. И таких, ну, таких случаев очень много. Поэтому, если человек, допустим, не выходит на связь, просто не интересуется, почему у него так или не так, соответственно, уже с течением времени уже можно сказать, что у человека у самого не было особо интереса и результат получить. И... Вообще-то есть, я всегда говорю, три пути, три пути к успеху. И все, кто здесь вот сейчас находится в этой комнате, больше всего это касается людей, которые только подключились, которые только недавно в бизнесе. Каким из вас путем идти? Первый путь это путь на своих собственных ошибках. И как показывает практика, в основном большая часть людей этим путем и идет. И люди, как правило, говорят, приходят, они говорят, мы все знаем, все умеем. Это именно эта категория людей. Что у меня люди другие, или я другой. И, или у меня обстоятельства такие, что мне там надо как-то по-другому все действовать. Это люди, которые идут ну, путем, первым путем, это самый трудный, самый сложный, самый долгий путь. Путь на своих собственных ошибках. Второй путь. Он тоже, в принципе, требует определенных затрат финансовых и времени. Это будет самообразование. Допустим, вам надо прочитать 153 книги и прослушать 332 тренинга. И, ну, в принципе, это по-любому это надо делать постоянно. С, как говорится, обучаться, постоянно смотреть тренинги, постоянно читать книги, чтобы самоутвердиться, и тогда вы придете к определенному успеху. Но третий путь – это самый легкий, самый быстрый путь, который я рекомендую всем новичкам, а может быть и не новичкам, но которые его еще не применяли. Это путь дубликации, это просто привязаться к тому человеку, который уже имеет определенный успех. И просто повторять его действие ничего своего не добавляя. Тупо просто делать, что он делает. Это касается любой отрасли, любой сферы. Вот я когда-то говорил, говорил, если я там хочу каменщиком хорошим стать, я просто под мастером каменщику хорошему устроюсь. И все, и буду просто смотреть, что он делает, и делать то же самое. Поэтому вот этот ну, основной, третий путь, который я... это я сейчас вкратце вам покажу маркетинг-план, потому что люди здесь еще, может быть, вы много не знаете. Допустим, вы уже подключились, и у вас появилось бизнес-место. Вот да? Кто-то на 40 CV взял пакет, кто-то 80 CV. Но ну, в любом случае у вас появилось вот такое бизнес-место. да? И нам надо строить две команды. Одна левая, которая вам помогает, ваш наставник строить, или правая. И вторая нога. Да? И когда вы вот сейчас только вы подключились, возможно, сегодня кто-то подключился или вчера, вам сразу открылись два вида дохода. Первый вид дохода – это розница, я его не называю, я его называю просто Клиент. Клиент. Потому что у нас цена клиентская и партнерская одинаковая. Поэтому, если человек хочет стать партнером, он просто дополнительно платит 20 долларов вместе с продуктом и становится тоже лайфченджером. И мы от клиентов постоянно получаем 50% от CV. Вот, допустим, появился у вас клиент где-нибудь в Канаде или там, в Италии, каждый раз он покупает продукт, каждый раз вы будете от CV получать 50%. Здесь даже выгодно клиентов иметь. Почему? И для новичков обрисую такую программу на CG5. Если у вас, допустим, в течение месяца с 1 по 30 будет 5 клиентов, соответственно, если они возьмут минимум на 40 CV, то вы заработаете с каждого по 20 долларов. И как только у вас пятый клиент появился... Вам компания платит еще 50 долларов дополнительно. Это для каждого, разницы нет, это Вы первый месяц бизнеса или второй месяц. В этот месяце вот такую комбинацию можно сделать неограниченное количество раз. Но для новичка есть еще один бонус, он единоразовый, это 50 долларов еще. Если вы это сделали в течение первого месяца, в течение 30 дней, как вы подключились. Вот за эту работу вы сложно, в общей сложности получаете 200 долларов. Второй вид дохода – это у вас уже стартовый бонус. Это люди, которые так же, как вы, приняли решение, дополнительно заплатили 20 долларов и стали строить бизнес, пользоваться выгодным продуктом и рассказывать людям маркетинг-план. И мы с их... Первоначальные закупки, только первоначальные. Получаем также 50% от CV. Вот, допустим, и вы их ставите одного слева, к примеру, другого справа. Там, одного слева, другого справа. Это вы уже сами решаете, у вас есть в настройках, куда расставлять людей. И как только у вас два человека появилось, один слева, один справа, у вас открылся третий вид дохода. Это бинар. И от него вы получаете от 10 до 25% именно, где меньше баллов. Допустим, каждый вот этот продукт, который берут или клиенты, или партнеры, мало того, что он несет комиссионные тем людям, которые, ну, которые этих людей, допустим, подключили, он дает еще баллы в сеть. Допустим, вот с этой стороны баллы с этой стороны собираются, а с этой стороны с этой. К примеру, новичок получает 10%. Если у вас, допустим, за неделю здесь 300 баллов, а здесь, к примеру, 600, у нас выплаты каждую неделю, и вот эти баллы подсчитываются все каждую неделю, и статусы закрываются каждую неделю. Допустим, если у вас 10%, это, соответственно, трехсот 330 долларов вы зарабатываете, Здесь вот эти баллы убираются, обнуляются. Вы же за них деньги получили, остается ноль. А с большей ноги отнимается меньше. За то, что вы деньги получили, здесь остается 300. И новая неделя началась в пятницу. Это все подсчет делается с пятницы по пятницу. Пятница закончилась, допустим, неделя платежных пятниц утром. Что вы заработали, вам упало на кошелек. Началась новая неделя. И снова подсчет. А четвертый вид дохода это матч-бонусы. Матчи-бонусы это с первой линии вы получаете. С первой линии вы получаете 50%, а со второй линии от 10 до 50%. Сейчас объясню, что это такое. Первая линия это, допустим, вот это Сергей. Он подключил, к примеру, там. И Инну сюда, сюда Надежду. Ну, к примеру, это его первая линия. Вот он, допустим, если они выйдут на доход по бинару, к примеру, там, тысяча долларов в неделю, то Сергей будет получать 50%, это 500 долларов, только за одного человека. А со второй линии, это которых уже Инна с Надеждой подключает вот так сюда, это уже вторая линия. Сергей получается. Он с них получает от 10 до 50 процентов. Это в зависимости в каком человек находится в статусе. Но чтобы матчи-бонусы получать, надо закрыть директора. Директора, это когда у вас минимум за одну платежную неделю, с пятницы по пятницу, минимум 1000 баллов каждой ноге. Вот так. Минимум 1000 баллов. Тогда вы закрываете директора, и вас открывают, тогда у вас уже какая-то команда появляется, уже кто-то у вас начинает зарабатывать деньги, и тогда вы с первой линии получаете 50%, то, что они зарабатывают по бинару, и со второй линии от 10 до пяти. ну, со второй линии вы тогда получаете от 10 до 50%, ну, 10% в самом начале. И пятый вид дохода – это когда вы станете национальным директором. Вот сейчас у нас Саша идет на национального директора. Компания ему дополнительно еще будет платить полторы тысячи долларов каждый месяц. Вот такой простой маркетинг-план. Он называется 50-50 на 50. Что вам нужно, в принципе, разобрать? Вот смотрите, что вам надо сделать теперь? Я буду краток. Вам надо связаться со своим спонсором сразу после этого тренинга. Поставить лично для себя цель, потому что у нас бизнес, я всегда говорю, с простой головой бизнес не построишь. Поставить цель, именно ваш наставник, спонсор вам поможет поставить цель. Расписать карьерную лестницу примерно, план действий там. Закрыть бинар. Вот, когда два человека подключаете, это называется бинар. Вы квалифицируетесь вот на третий вид дохода. Когда вы закроете поставить цель бинар, когда вы закроете менеджера, когда вы закроете директора, директора у нас сейчас квалифицируются на поездку в Дубай с руководством компании, каждый директор может поехать встретиться. Вот вам нужно сейчас созвониться со своим спонсором и вместе запланировать свое время и свою цель, он вам поможет это и уже вместе со спонсором смотрите ваша, чтобы вы, если хотите быстро добиться успеха ваша задача позвонить спонсору, поставить вместе с ним цель и начать именно в связке с ним делать определенные действия. А какие действия у нас нужно? У нас нужно составить список знакомых, у многих он уже есть даже в телефоне. У кого-то там 500 тысяч человек, вам уже достаточно, чтобы запустить свой бизнес. И начать, начать вашим знакомым вместе со своим наставником давать информацию. И делать надо это очень быстро. Ваша вот задача – как можно больше количество людей дать информацию за минимальное количество времени. И тогда у вас будет гарантированный результат. Поэтому, ребята, я всем желаю удачи и, и успеха. Если вы просто сейчас ну, послушаете советы, вот который я вам дал, то гарантированно у вас будет успех. И вы в первые две недели, пусть даже месяц заработаете 400-500 долларов, вам это да, да, да, да, да, да, даст возможность утвердиться в принципе в бизнесе и можно сказать, все мосты разрубить. Которые вас держат. У кого-то, возможно, на работу. 300 долларов. Имейте в виду, я вам не сказал, вот это когда у вас 5 клиентов, сейчас договор, 5 клиентов у вас и 2 партнера появляются. Это у нас программа называется 10.5.2, и за нее компания еще дополнительно платит 50 долларов. Что вы знаете? Поэтому, сделав программу, для новичка первая цель это программа 10.5.2, за которую вы заработаете ну, в районе трехсот долларов. Так что всем желаю удачи. Рав. Да. А ты можешь поделиться, рассказать, как ты вот именно семантически даешь информацию человеку и ведешь по системе его? Я думаю, просто ты быстро запишешь об этом, а то это же можно сейчас углубляться долго. Как я по системе веду? Ну, в принципе, я основное сказал уже, как бы это. Ну, смотрите, если человек, он, допустим, подключается, что нужно сделать? Ну, во-первых, надо определиться вообще с человеком, что он хочет. Сколько он времени, допустим, готов уделять этому бизнесу? Ну, время. Потому что есть люди же приходят, которые, допустим, параллельно работают. Я, допустим, когда пришел в сетевое, я через полторы недели оставил бизнес. Я всегда говорю, что мы, мужчины, занимаемся чем-то одним, но очень хорошо. Но на самом деле именно фокус и концентрация на чем-то одном, когда человек отдает всю свою энергию, все свои силы в одном направлении, тогда он просто быстрее добивается результата. Поэтому я, допустим, ну, не совсем понимаю людей, которые держатся за какую-то работу, где они, возможно, там зарабатывают всего 100-200 долларов, ну, к примеру. Я, допустим, занимался недвижимостью, соответственно, у меня 100-200 долларов – Просто чисто даже там на аренде выходило каждый день. Ну, я имею в виду, если без продаж. Но в любом случае, я работы по рекомендации, я не работал где-то в агентстве, я работал по рекомендации. Я через полторы недели вот заработал первые свои 500 долларов и решил просто обрубить вот эти, как говорится, мосты, что меня, в общем, отвлекает. И поэтому каждому, кто вот сейчас, допустим, ну, возможно, каждый кто-то где-то работает, если вы, допустим, в бизнесе уже там неделю, две, три, четыре, пять, полгода, год, и до сих пор ходите куда-то на работу, соответственно, вы ну, или к бизнесу так относитесь, или не видите перспективы в этом бизнесе. Ну, как бы, ну, одно из двух. Просто я не, я не понимаю, как бы. Для меня работа – это как бы определенное рабство, которое человек ходит. Даже работа от слова «раб» называется. Поэтому, поэтому я бы у нас, допустим, даже раньше поздравляли людей, если, он, допустим, ну, говорили, кто, какие профессии люди зашли вот на такой тренинг, например, и говорили, кто-то там учитель, кто-то бухгалтер. А кто писал, что безработный, его больше всего поздравляли, потому что у него было ну, возможности больше времени посвящать именно бизнесу. Ну, как бы он был свободный, можно сказать, от каких-то там ус и так далее. Поэтому единственное, что я делаю, допустим, вот человек подключается, я часто скидываю ссылки в Zoom, и я с человеком начинаю работать вот так через Zoom вместе. Или, или если человек живет с вами в одном городе, допустим, то желательно, чтобы вы со спонсором работали именно... Ну, можете работать лично встретиться где-то ну где возможно встретиться там. в принципе это можно в каком-то кафе даже у нас допустим в киеве можно в офисе встречаться работать офис пустует и вот сегодня только узнавал, горит офис никого нет можно в офисе в кафе у кого-то дома допустим и так далее потому что я считаю что все методы работают, самое главное – работать, потому что начало работы – это 80% успеха. Просто многие вот получи, получат информацию, в принципе, я же знаю, как многие даже начинают работать. Вот утром встают, к примеру, сел за компьютер человек и думает, в Фейсбуке начать или ВКонтакте, или в Одноклассниках, написать, или в Инстаграме. Посидел, посидел, посидел, так, надо пойти чаю попить. Пошел чаю попил. Пришел пока, то еще уже обед, надо обед идти готовить. И день прошел. Вот так многие как бы это. А если целенаправленно сесть, Я, допустим, вообще мне, честно говоря, вот, ну, ну, все подряд могу информацию давать без разбора. Я особо не Рафаэль, думаю. Можно, можно спросить? Ну, можно спрашивать. Да, Саша, в таком режиме можно общаться? Да, в общем, вопрос Конечно, спрашивают. Каких... Просто Саша записывал, я думаю. Я поэтому думал отстреляться, а потом уже если что. -то... Нормально, я сделаю запись чистую, а вопросы пусть задают. Мне. Говорит. Ну вот в каких городах есть офисы и где были грандиозные мероприятия, в каких странах есть команды, которые уже сделали костяк? Какие есть премии, какие статусы для новичка до руководителя офиса, какие за бонусы? Ну, то есть маркетинг-план, а вот, У нас бонус, вот Основной бонус национального директора uh -huh. полторы, uh -huh. полторы тысячи долларов. За менеджера дают 100 долларов и все, по-моему, да? За менеджера дают 100 долларов тебе и то в виде кредитов на твое мобильное приложение, чтобы ты пробники. В принципе, смотрите, компания, она очень ты много сдад, кого статус звезды 200 долларов смотрите компания много платит сеть поэтому как бы это я допустим за звезду не по не помню чтобы получал 200 кто получал за звезду 10 получал кто-нибудь да все 200 долларов получают комиссионами в кошелек да, я что-то не помню ну, в принципе, когда звездой закроете, там, или исполнительно, у вас и так много денег вы заработаете. Да, Поэтому... мы получали, Раф, и Эма получала, и я получала. По Ему... поводу офисов, да, у нас офисы есть, только два офиса. Вот это в Москве, который тоже пустует, очень современный офис, там сделали вообще колоссальный ремонт. Я, ну, по картинкам я вижу, что там офис покруче, чем в Киеве. И в Киеве офис. В Москве офис пустует, в Киеве тоже офис пустует, потому что в основном, в принципе, все работают так, я тоже к офису не привязан, он у меня в другом конце города, мне до офиса где-то полтора часа в одну сторону надо ехать, полтора часа на обратно. Поэтому, ну, как бы такое дело. И э, в плане работы, допустим, ну, или в живую или работать вот так через Zoom. Вплоть до того, смотрите, люди, вот многие из вас и ваши партнеры, я могу сказать, что э, большинство сами ничего делать не будут. Единственное, что как можно с человеком начать работать, это вот так или лично, или через Zoom, через демонстрацию экрана. Вплоть до того, что даже показывать, что я пишу, что я скидываю и так далее, и так далее. Но, опять-таки, это зависит от человека. Если он действительно хочет прорваться, он и так будет звонить, задавать вопросы вам и так далее, и так далее, и так далее. Вообще для новичков и для всех рекомендую, кто еще не прочитал, это вот прочитать две книги или прослушать это. 10 уроков на салфетке, чтобы понимать вообще, что такое наш бизнес, бизнес ЛМ, что это прежде всего не продажа, а построение организации, это Джон Файла, который... Миллион человек у него в организации, только четверых он пригласил. И, и «Стань профи или Ну, это как, в принципе, есть много книг, которые вообще периодически надо все читать. Я имею в виду, касаемо, допустим, вот бизнеса, ну, хотя бы для начала, чтобы, чтобы хотя бы понимание какое-то было. Даже хотя бы для себя выяснить, какой вы корабль, пустой, серебряный или золотой, и так далее, и так далее. Ну и все, так личная только работа с человеком приносит наибольший результат. Самый даже тренинг, самый эффективный тренинг – это тренинг, ну, личный тренинг со своим человеком, как говорится. Если такой тренинг, к примеру, который он послушает, это 20% результата, то личный тренинг – это где-то, тем более, в действие, это где-то 80% результата. Примерно так. Еще еще вопрос. Где брать людей? А, ну вот спрашивают, где команды большие, в каких странах, в какие страны лидирующие? Команда большая есть в Америке, где компания работала до этого уже долгие годы. Вот у Шторми большая команда, Дуаны Кантера большая команда. Все большие команды находятся но ну, за пределами наших рынков. У нас небольшие команды, что в Украине, что в России, тем более Европа, там Азия и Африка. У нас небольшие команды. Есть офис пустует в Москве, в столице, где 20 миллионов пустует офис. Как ты думаешь, большая команда в России? А? Надо начинать делать большой ну, Смотрите, 20 миллионов живет в одной России. Вообще Кландайк. Люди, откуда только там нету. Украинцев полно, mm -hmm. там Молдаван полно. в Москве наверное, там, наверное. полно. С Узбекистана полно. Там с Туркмени полно. Со всего этого. Ну, вот разных нас. Вьетнамцев очень много. Кого только там нету? 20 миллионов человек. Там просто по диаспорам даже можно, по одному, с каждой диаспоры найти и выйти на все рынки. Найти какого-то вьетнамца, выйти на Вьетнам. Найти какого-то это, ну, в Москве очень много людей. И вот Москва пустует, офис пустой. Вообще никто не приходит на офис. Единственное, вот сейчас Авель приедет 31 и придут люди. Вот что такое, происходит презентация, тогда люди приходят. То же самое, допустим, в принципе, в Киеве, но в Киеве хоть периодично приходят партнеры, потому что у нас есть склад, это тоже как бы одно из плюсов, что склад есть, поэтому есть привязка, там приходит продукт забрать, где-то по ходу встретиться, но ну, презентации периодически проходят, там, ну, как бы, в принципе, такого движения тоже нет. Все страны, вообще никто не работает. даже кто-то здесь есть в других же регионов, да? Так, Юго-Восточная Азия, там кто-то с ней работал, с это, Китаем, Вьетнамом. Никто не работал, это. Коля, ты первый будешь. Первый. Я никак не могу туда... Не у нас это немного Александр Батавин вот, пробовал с, с Азией. И все говорят говорят китайцы очень хорошо занимаются MLM. смотрите китай вообще туда не стоит лезть потому что вообще в стране китай не разрешен бинарный маркетинг план людей найти можно да. которые там занимаются но не будут строить бизнес по другим странам вот таисия задавал вопрос где большие рынки вот Рафаэль сказал, америка а дальше идут Эквадор, Колумбия, Парагвай, вот эти южноамериканские страны. Доминиканская республика, немного Мексика там. А этот рынок вообще пуст. Я вот, допустим, смотрите, у нас вот есть ребята с разных регионов, да, вообще, ну, как бы, есть, которые владеют языками, вот, то ли нету здесь, она язык владеет. Я, допустим, через переводчик захожу, ищу людей где-то. Вот общаюсь там с Перу. У меня с Перу уже есть в организации одна. Я ее Оле, ну Оле ей отдали, чтобы Оле с ней работал, Потому что мы же язык не знаем. Она вообще забрела, у меня есть партнер, там подключился, ничего не делал. Просто посты делился там какие-то у себя на страничке. Кто-то прямой эфир там ведет, он поделится. И у него в друзьях была перуанка, которая написала... Типа, мне это интересно. Подключилась. Сейчас у нее просто там этот, брачный, как это сказать, медовый месяц она. И подключилась. Вот сегодня я общался, дал презентацию тоже перуанке одной. Ну, просто через переводчик, 2 три предложения, которые я использую, дал ей презентацию. но ну, она как бы в Джинес, она в Джинес, ну, работает два года, по-моему. Я говорю, я тоже в 6 лет Джинес проработал. И так далее, и так далее. Ну и как бы сказал, что есть компания, где вход в 3-4 раза меньше, а денег платят в 3-4 раза больше. И все, если хотите, могу скинуть видео. Но она, как правило, люди, тем более, если они как бы в сетевом там это, как правило говорят, скидывайте. Тем более, если она, допустим, 2 года работает, а ну, видит, что что-то не так идет, денег нету. Или, или тех результатов, которые она хотела бы, она не получила. Соответственно, человек уже, ну, как бы, более-менее открыт к информации. А для них, ну, как бы, я вот считаю, у нас вообще идеальные условия 80... Вот, допустим, даже вот наш, нашу предыдущую компанию взять, надо активность сделать Вот, смотрите, многие люди работают в GNS, и надо сделать активность минимум на 100 долларов. Там, по-моему, даже больше выходит, да, если, если тем более не... не не в Киеве живет, а там склада нету, то там, по-моему, те же самые 120-130 долларов, а то есть 140 да, выходит. Я не могу точно сказать. А здесь им просто начать бизнес или сделать активность, работать где-то на работе, чтобы пойти сделать активность. Ну, ползарплаты отдать. Или у нас начать бизнес за 80 долларов. Ну, Поэтому люди как бы, если они долгое время там это, то, соответственно, они решение какое-то. А так, ребята, надо работать. У нас рынки вообще свободные все. Вот я вчера с Молдаванкой одной общался. Вот Славик здесь. С одной Молдаванкой начал с ней, сделал предложение. Она говорит, а я уже в ТЛС. Я говорю, а кто, в, в, в чьей команде? Ну, она в команде, э, вот это Сергей есть, который под Варламом. С Беларуси, да, с России. Как его звать, Саша? Климович, да? Да, да. Он в России живет. А как, это, как вот он в Беларуси, в Молдове нашел человека? А, он в Беларуси живет. Нашел в этом в Кишиневе человека, и который это... Я говорю, слушайте, ну как бы здорово. Я говорю, я бы хотел вас со своим партнером познакомить, хотя бы чтобы вы поделились, как вас нашли там. Что вам сказали? Потому что ну, есть люди, живут в своем городе, вот, допустим, там, а, как бы, а, хотя я часто говорю людям, что я говорю, не ждите, потому что сейчас люди из, из других стран будут в вашей стране искать. Ну, к примеру. Вот сейчас у нас что, армия, видите, она уже нацелена на наш рынок. Ну, слышали уже эту Варлам говорил, что Шторми хочет сюда приехать. Это, ну, как бы в чатах было это сообщение. Шторми... А если... Добрый вечер. Контера и Шторми в Инстаграме написали о том, что они Сигала подписали в ТЛС и давно мечтали о российском рынке. И наконец-то это свершится. Ну, Вы же понимаете, Но... если они приедут, как они будут качать здесь? Они будут серьезно работать, но ну, поэтому надо приложить усилия, как бы, Значит, Многие, допустим, ну, еще не совсем допустим, понимают. Я вот, допустим, смотрите, я утром встаю, вот моя задача – дать информацию как можно большее количество людей. Просто я быстро-быстро перебираю людей, перебираю людей, перебираю людей, даю информацию, я вообще не привязываюсь никому. Я могу даже забыть, что я кому-то там информацию давал, ну, Потому что я же не жду, что они там сразу ответят. Я, возможно, там, пусть могу поздороваться там, а когда они со мной поздороваться, неизвестно. Я просто продолжаю работу делать, делать, делать, делать. По ходу звонить, по ходу писать вот так. И так далее, так далее, и так далее. А потом идет какой-то наплыв. Если вы начнете делать, это же не сразу у вас начнется подключение. Но вы знаете, вы, допустим, если вы сегодня начнете работать, сегодня начнете работать. У вас, глядишь, там, к концу недели появятся люди, которые, допустим, возможно, вы добавите в чат, возможно, которые, допустим, уже выведете на трехсторонний звонок и так далее, и так далее. Потом им надо подумать, потом им надо там что-то это, пока оплатят, пока то все. Ну, пусть пройдет неделя-две. Я не говорю, что, возможно, и сегодня кого-то подключить, это такое дело. Но, как правило, идет как по нарастающей, как кому, кому, кому, кому. Сегодня вы, возможно, информацию дадите. Завтра человек там что-то посмотрит или еще что-то. Переговорите. Это же не сразу, допустим, бывает. Кого-то вы в чат добавить? Вот я, допустим, как я работаю? Я использую чат. Я использую спонсора чат. Я людей для меня чат, вот смотрите, что для меня чат является. У плохо за это записывают. Моя задача, я не знаю, кто-то слышит меня, кто-то не слышит. Я об этом, ну, по крайней мере, своим постоянно говорю. Вот я подключал, допустим, к примеру, Таю, да, вот она здесь, вместе с Сашей. Мы были. Она говорит, мне надо подумать. Я говорю, сколько надо подумать? Она говорит, там изучать продукт. Я говорю, вот это ты, я с тобой сейчас встречаюсь. Дальше будет Оксана, потом там Сергей, потом там. Там Александр, к примеру, и так далее, и так, так, так далее. Она говорит, ну я там до вечера или завтра. Я говорю, Хорошо, если ты до завтра подумаешь, ты будешь здесь, к примеру, строить. Уже не, не ты будешь, не Таи, товароборот, эти те, те, с которыми я буду встречаться, а уже а ты им будешь товароборот строить. Она хотела подумать, вот она здесь, Таи. Помнишь тая, да? И она говорит, давай я сразу тогда, я зарегистрируюсь. И она сразу зарегистрировалась. Вот мы только вот так поговорили, и она зарегистрировалась. Почему? Потому что людей надо где-то подтолкнуть. Вот немножко подталкивает людей принять решение. Почему? Потому что 3% людей только решения сами принимают. 97% надо помочь. Потому что для них, для многих у кого-то эта сфера незнакома. Они не знают, что делать. Они как под пещерой стоят темные где-нибудь в дремучем лесу и не знают туда, что там в этой пещере есть. Тем более в разных компаниях, допустим, кто-то работал, есть подводные камни, вы знаете подводные камни? Вот, допустим, мы в предыдущей компании работали, надо купить стартерки потом систему купить. После системы ты попадаешь на стартовый тренинг. На стартовом тренинге тебе говорят, что надо пакет купить. И желательно пакет купить не маленький, а большой, потому что если ты большой не возьмешь, то ты будешь на букву и с тобой еще работать никто не будет. И люди, как правило, систему возьмут, там стартер-кит возьмут, и очень много людей на этом и остановилось. Они же не знают, что у нас все прозрачно, нам сразу им карты открывают и говорят, вот, хочешь так, хочешь так, хочешь так, насколько хочешь, настолько заходить. Хочешь на 80, хочешь там на больше. И для них надо как бы где-то помочь, иначе это Вот так же я использую чат. Вот я в чат добавляю людей, добавил, поприветствовал, добавил, поприветствовал, добавил, поприветствовал. Эти же люди видят, что я этого добавил, этого добавил. Они же наблюдают в чате. Я за него вообще на какое-то время забыл. Я вот добавил в чат, я свою делал работу сделал. Дал информацию, добавил чат поговорили со спонсором. И все, я дальше работу делаю, дальше работу делаю, дальше работу делаю. Потом у меня здесь человек хочет подключаться, к примеру, Виктор. Я начинаю этим людям звонить или писать, и говорит, Тая, слушай, Виктор хочет подключаться? Ну, он, я его добавил в чат после тебя. Он информацию смотрел после тебя. И будет правильно, если ты зарегистрируешься Первый. Ну, потому что эти же люди это. Но опять-таки, она же видит эту работу. Даже если она сразу не это, я Виктора добавляю, поздравляю его там. Она видит это все, если она даже сразу решение не приняла. И дальше начинаю работать. Ну, а кроме этого, кроме нее, я этим людям, которые тоже раньше пригласил, то же самое говорю. Я говорю, будет правильно, что вы первый зарегистрируетесь. Почему? Потому что я же первым информацию дал. Но если честно, они же раньше должны место забить. И потом бац, Виктор. И я дальше начинаю работать. Еще людей добавляю в чат, еще людей добавляю, еще людей добавляю в чат. И ваши люди, они видят, что вы активный человек. А если вы еще поздравляете, если вы еще скидываете что-то в чате то, соответственно, они быстрее решения примут, потому что они видят, что вы активный человек. Но ну, а люди хотят быть уверены, ну, за кем они идут. Что вы активны, что вы работаете. Ну, как бы. И это по чату видно. Вот я, для меня чат вот делает такой, как инструмент определенный, который я вот так использую. Кто-то понимает это? Или нет? Вот я знаю, есть люди, которые вообще в чат не добавляют никого. Ну. Соответственно, ну, как бы я знаю, бизнес у них также идет. Почему? Потому что чат, чтобы вы понимали, это вот если будете читать, допустим, там, Мэри Коре или, допустим, ну, кто-то лидер, который давно в бизнесе, большие лидеры, они всегда говорят, что надо сделать 4-6 касаний для человека, чтобы он принял решение. Там, дать информацию, там, поговорить. Там. Скинуть результаты, возможно, скинуть потом свой чек. Ну, важно, чтобы именно как раз в самом начале у вас этот чек был. Приложить усилия, чтобы именно в первую неделю, во вторую неделю именно заработать денег. И вот, а вот этот чат делает касания вот такие. Мне не надо лично человеку, как заинтересованное лицо, ему скидывать это в чат, в ну, личное сообщение. Он это воспринимает, что я что-то хочу от него. А добавив человека в чат, чат делает за меня эту работу. Ну, спасибо тем людям, которые пишут. Саша, допустим, активный бац результаты. Просто возьмет даже откуда-то у кого-то увидела как я сегодня вас увидел, у Анны Кантеры результат. У Анны Кантера. вот результаты сегодня скидывал. Я бац, скрин сделал экрана, хоп, в чат скинул. Бац, увидел там у кого-то результат и скинул. Ну, в любом случае, все. попадаются же в Инстаграме, мы же, в принципе, на кого-то подписаны, друг на друга там, и у кого-то результаты. Бац, в чат. Или просто с фото, которое у нас есть, бац, в чат поскидывал. Ну, именно, смотрите, чат, это работа, я не знаю, это отдельная тема вообще, по чату можно проходить. Но именно чат надо использовать и, и информацию, вот у нас есть чат для гостей, и информацию там допустим, фильтровать в плане того, что, что интересно было бы для, именно для человека, который ну, разбирается, хочет узнать больше информации. Его зацепят результаты. Ну, любого человека зацепят результаты. Истории какие-то по продукции там и так далее. Они дают уверенность больше человеку принять решение. Или кто-то ответ получит на свою, допустим, проблему. У кого-то бац, что-то там с давлением. А тут кто-то скидывает результат подавления она хоп, именно вот это ей нужно было, чтобы она решение приняла. И не вы лично, когда я скидываете, а когда кто-то уже как третье лицо как мы выводим, вот, в принципе, на спонсора, вот так чат играет такую же роль. По результату. Примерно так. Есть вопросы? Думаю. У меня много вопросов есть. Я хотел бы, чтобы Поэтому... новички задавали. Ребят, Рафаэль подписывает в день одного человека. Ранг исполнителя и директор. Пять тысяч баллов пять тысяч э, слева и справа делает. И вопросов должно быть миллион. Я бы его сейчас не отпустил, сказал бы до утра его пытал. Как ты работаешь, где берешь людей, как ты даешь, какую первую информацию, как ты используешь чаты, где ты берешь людей, у тебя что, они же... Ты там 10 лет сетевого маркетинга, у тебя же знакомые закончились, что ты делаешь? Миллион вопросов. Сколько в день... Разобрали? Я предлагаю, я вот дал информацию человеку, Думает, он не думает, интересно, мне интересно. Я ему говорю: слушайте, чтобы понять, о чем речь. Или, ну, к примеру, там, я могу, у вас у нас чат есть в Телеграме. Я могу, ну, как бы, могу вас добавить в чат. Я все предлагаю добавить в чат. Ну, по крайней мере, если нет, ну, может быть, где-то забыл или еще что-то. Ну, по крайней мере, как бы много же это, я же с кем даться в это время кто-то звонит, и еще что-то. далее. Но в любом случае, после того, как человеку дал информацию, а порой бывает просто, вот, допустим, знакомый есть, там зашел, кто в сети. Мне нравится телеграмма работать, потому что я вижу, кто здесь в сети, видите, светится. В это время можно хоть рано утром писать, хоть поздно вечером, они на связи. Чтобы не откладывать долгий ящик переписку, и нравится мессенджер в Фейсбуке э, из-за того, что тоже там видно, кто в сети. Там ночью, поздно вечером, допустим, ну, звонить нет, а уже можно посмотреть, кто в сети. Да? И я могу уже, допустим, просто увидел там Таня в сети, я спрашиваю, Таня, привет. Я даже уже не помню, что она смотрела, когда она смотрела. Я уже могу просто ей это. Ну, потому что еще мессенджеров много. Бывает там, напишешь или в Фейсбуке, или там в Вайбере или в WhatsApp, где-то переписка может и потеряться. И я уже просто там, ну, если не знаю даже, что, давал я информацию, не давал, я просто ее спрашиваю, Таня, привет, как дела, уже давно не общались. Хотел тебя, кстати, спросить, я тебя в чат не добавлял по результату? Она мне пишет, привет, нет, не добавлял, а что за чат? А, она пишет, у меня нету телеграммы, вот одна недавно так написала. А что, у меня нету телеграммы вообще. Я говорю, установи сейчас актуально. Смотрю там и пяти минут не проходит телеграм, ну, сообщение приходит же кто-то телеграм. Я ее сразу в чат, видите. Я даже не спрашиваю, хочет а не хочет, я просто констатирую факт. Ну или спрашиваю, добавлял. Если они лично мне не надо, я не добавляю. Если они говорят там, не не добавлял, или говорю, у нас есть чат в телеграме. У тебя есть Телеграм? Они говорят, да. Знаешь, соответственно, они соглашаются, что я их добавил. А если они категорично... Ну, я не спрашиваю тебя, добавить там или не добавить. Я вот так не спрашиваю. Тот, ну, вопросы, которые подразумевают, нет, я не задаю. Я просто больше констатирую факты. Я говорю, есть чат в Телеграме, у тебя есть Телеграм? Они говорят, да. Хотя, в принципе, могу и сам посмотреть, да, если контакт у меня записываю. Ну, я как бы, да. Сразу вот. Вот она побыла, потом я увидел, что я скидывала презентацию по блоссам, побыла в чате неделю. И в чате, кстати, она написала, одна из немногих, даже партнеры не пишут. Она написала, там результат какой-то увидела великолепный. Ну, и потом где-то в течение недели она, в общем, написала мне личное сообщение, что меня заинтересовало. И сейчас я информацию просто дополнительную скину, чтобы она выбрала продукт. А так она, в общем, ну, где-то на три продукта она нацелена. Ей постранить хочется, потом витамины она и ну, скорее всего блоссом вот эти три продукта. Это чат сработал, это ну, даже не я. Я просто добавил человека в чат. И кто-то, может быть, кто-то из вас скинул результат, я Благодарен, если вы туда результаты скидываете. Ну, поздравлять это одно, но как бы если будут одни поздравления, то люди будут выходить с чата, потому что, в принципе, основная задача, чтобы они больше знали о продукте, ну, возможно, о бизнесе, какая-то информация. Так. Первое место в рейтинге там или еще что-то. У меня вопрос. Давай. Можно? Ну, конечно, мы же для чего собрать. Хорошо, спасибо. Если клиенты говорят, нам только на один месяц, что бы ты предлагаешь людям? Ну, вообще-то, чай у нас, мы только все начинаем чай. с чая. Понятно. А если у клиента начинается понос, извините за выражение, трехнедельный. Ну, тогда дозволять уменьшить. А как Наверное, Доза большая была. От обычного растворимого чая. Растворимое ⁇ это жесткий чай, считается. Тогда просто слабже сделать это. Дозировка, надо же организм чувствовать. Я всегда говорю, организм, вот я дал на пробу все софей растворимый. Я говорю, попробую по одному, как организм будет чувствовать. Зачем сразу два, если у него там с одного. Я знаю, здесь еще и не выиграешь. Я вот стараюсь, допустим, если люди даже покупают, примерно, половина заварного, половина растворимого. Говорю, попробуй этот, попробуй то. Потому что здесь не угадаешь. У кого-то от растворимый не чувствует, но ну, а заварной с туалета не слазит. А у кого-то наоборот растворимый, ну, раз заварной нормально идет, как бы. Ну, в общем. У кого-то растворимое не чувствует от заварного, а у кого-то наоборот. Ну, растворимый. Ну, от заварной нет, а от растворимого хорошенько. Там же разные немножко, поэтому разная реакция. Поэтому лучше человеку и тот, и тот, тот ну, до начала попробовать. Или взять, ну, как бы на восемьдесят север. А как, какая, какая цель обвиняет? у человека? Похудеть или почистить организм? Нет. Какая цель? Похудеть. Похудеть. Ну, у нас же есть и кофе, у нас есть и энергия, Нет, поэтому... Кажется, он хочет только чай, она попробовала чай, кофе растворимый, такой, сказала, хочет на заварнуть. Вот. Я вообще, как и бы... Того, как это принесло, она Я, уже... честно говоря, вот смотрите, у меня вот была женщина, ее кто-то угостил, она вообще худенькая, худенькая, ну, как бы... Я ей давал информацию, она просто, почему очень важно дать своему окружению быструю информацию, потому что кто-то сработает на вас. Кто-то, ну, в интернете же работает, и в любом случае, если не вы, то кто-то вашему знакомому, вашему родственнику даже даст информацию. Вот я здесь недавно сработал с одной, ее здесь нет, Ира, и мы, она вывела на меня свою знакомую. Подругу, можно сказать, в одном городе живут. Ну, я не знаю, что она ей скидывала, так видать, не смотрела, но в оконцовке она ее когда так зум пригласила, так говорит, я уже подписана там полгода назад. Это ее знакомая хорош в одном городе живут. Ну, что вы понимали, что она мало того что подписалась, она даже знакомым своим не дала там, подругам хорошим возможность информацию не поделила. Я, допустим, всем рекомендую, если ваши знакомые, то прежде всего, что нужно сделать, это дать информацию людям, которые вы хотели ну, помочь, которые вы хотели видеть рядом с собой в бизнесе, с которым вы хотели бы вместе там, в Дубае поехать, где-то отдыхать. Это ваши, может возможно, подруги, друзья, там, знакомые. Просто, ну, не тут, там не надо ничего придумывать. Надо просто честно сказать, что слушай, ну, Хочу с тобой информацию поделиться, чтобы ты потом мне не сказала, что я тебе не говорил. Ну, ты же моя подруга. И все. Ну, с подругим со знакомым можно как-то, может, даже настоять. Это не будет выглядеть навязчиво. То есть, если холодным контактом вы будете там, в интернете, говорит, посмотри там. А именно с знакомым можно, как бы, так сказать. Ну, я имею в виду это. Или я, допустим, хочу там видеть тебя, начал новое дело, я хочу, чтобы ты была моим первым партнером. Я всех остальных людей буду до тебя подключать. Ну, если на то уже пошло. А потом уже можно всех остальных можно там в интернете работать и это. Потому что в любом случае они узнают. Вот я, она, кстати, написала мне это. И то опять-таки, смотрите, я же то, что я там скидывал информацию, я же не забываю за человек. Я периодически нахожу время, просто, если у меня появилось время, я где-то в очереди стою, я захожу в мессенджер, также смотрю, кто в сети, и просто пишу там, привет, как дела? А тот, то а тот. Ну, люди отвечают, тот, то а тот. И вот я ей написал, так спросил, как дела? Это просто лишний раз, вот даже праздники я использую, как, как утеплить контакт. Я не ленюсь, я просто всех подряд поздравляю с праздником. С днем рождения я поздравляю всех всегда в Фейсбуке, везде, где только можно, где я есть. Всех всегда поздравляю с днем рождения. Стараюсь на Новый год праздник. Ну, просто утепляю отношения, потому что людям приятно, когда вы делаете им, ну, когда вы их поздравляете, там, когда вы их отмечаете, когда вы их лайкаете, когда вы ну, что-то отличает ну, у них. И таким образом я ее спросил, просто там, привет, как дела Александр? и она И она мне в ответ говорит, это у вас такой чай? Ну, она говорит, нормально. Слушай, это у вас чай такой? И, ну, есть. И скидывает мне фотографию, что ли? Я говорю, да. Я так думаю, может быть, возможно, она даже где-то искала его уже, может быть, в интернете хотела почитать. Оказалось, что ее кто-то угостил, и ну, она вспомнила просто, что я ей, в общем, это, давал информацию. Она говорит, у вас есть такой чай? Да. Она взяла растворимый, хотя она худенькая, ее кто-то дал чай. Но многие люди от него энергию чувствуют, именно от растворимого. Как бы. Ей понравился вот этот чай, она взяла именно растворимый. Возможно, пьет один раз в день, там, а возможно, просто... В течение дня бутылку эту пьет. Вон у Славика результат 20 килограмм в Молдавии. Пил один стик в день. В течение двух месяцев, по-моему, да? И то там когда-то забывал пить на выходные, не пил. 20 килограмм на растворимом. А есть люди, которые, допустим, смотрите, есть люди, которые начинают себя разнурять диетами еще дополнительно там ходи, находятся в каком-то стрессовом состоянии у них результата может и не быть чтобы вы понимали они в стрессовом состоянии в стрессовом состоянии наоборот люди могут набрать у меня был случай такой в этом в беларуси женщина она начала там, в общем, голодать от чего-то отказ, отказываться, что ей нравится. И она постоянно ну, голодная в таком стрессовом состоянии нервном находилась. И наоборот, набрала вес. Ну, вообще, такие дела. Так что там индивидуально каждый. Что еще? Ребят, вы здесь? Здесь, здесь. У нас вообще мало, да? Очень мало. Да. Все работают сейчас, очень активно рекрутируют, поэтому сейчас все заняты. Ребята, давайте, я думаю, вы получили много информации. Вот так Рафаэль работает. Вы видите чаты, как он работает, как добавляет людей. Просто работает, он просто делает. Делает. Три шага наши. У нас же три шага просто. Дать информацию, добавить чат, вывести на спонсор. Можно последовательности менять, кстати. Можно вывести на спонсора, потом дать информацию. Человек продаст, предпродажу сделает ваше предложение. Если вы сами не можете сделать предпродажу, сделает... Ну, я со многими так. Я предварительно могу поговорить. Важность подчеркнуть, а потом скинуть презентацию. Ну, как, как, ну, в общем, как пойдет. А если, ну, кого-то можно, к примеру, видите, оказывается, можно еще и в чат добавить, а потом дать информацию. Или в чате он может информацию уже получить. Поэтому три простых шага вот эти надо это. Какой бы последовательности они не были, это просто то, что у нас изначально, как мы начали работать, как Варлам сегодня говорил, Шага. Просто я в чаты не добавляю, кстати, ну, большие чаты, я не добавляю людей. Я их добавляю, когда они уже становятся партнерами, потому что там писать нельзя. И мне проще чат наш, вот этот, допустим, я, ну, больше, где я знаю, что каждый из вас может написать, всем есть доступ, поделиться результатами или поздравить, поприветствовать и так далее. А потом я -то могу в тот чат добавить, когда человек уже партнером стал ну, в эти чаты, чтобы уже там информация как бы больше была, если бы где-то в чате, ну, если бы еще информацию в чате все смотреть, поэтому поэтому для начала, вот именно чат для гостей, один чат достаточно, чтобы человеку как бы тем более у нас доступ к истории есть, он может полистать, посмотреть, ну, не актуально, мы будем оттуда удалять, чтобы там он не, не заблудился, даже поздравления можно, я думаю, удалять, да, со временем, Саша? Ну, как бы, чтобы... Нет. Ну, хорошо, да, да, Раб... этого... будем... А? да, будем заканчивать, ты и так дал много информации. Сохраним, записи. кому нужно будет, тому пересмотр. Все, всем пока. Да, Спасибо, да,